Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о задней стенке на террасе. То есть многие, кто смотрит давно, уже видели прекрасно, что она не была сделана. Пока я не сделал фасад, поэтому я даже на тот момент сильно не заморачивался. Я только сделал переднюю часть и боковую часть. Это уже делал в этом году весной. Весна была холодная, это май. Я работал в зимней одежде и не было совершенно жарко. То есть достаточно все просто. Все просто. Она не является стенкой никакой несущей, поэтому я просто в террасовой доске вырезал под столбы э, отверстия, столбы вставил и скрутил их шурупами, ну для террасовых досок, конечно, соответственно, их там достаточное количество, просто к террасовым, к каркасу террасы. Все, никакие дополнительные упоры, еще что-то я не делал, потому что это все бессмысленно, <laughs> иначе получается, масло масляное. Столбы, они здесь больше характер несут визуальный, ну и как бы к чему прикрепиться, и все. То есть только этим я и основывался. По низу то, что белые досочки и жена захотела серым покрасить, ну как подоконничек, скажем, ну это просто как стилистики общей террасы, все. То есть был, была вариация, она сначала покрасила все белым, посмотрела, сделала так, сейчас она хочет еще столбы покрасить серым. Ну, пускай здесь уже дело такое, дело хозяйское, кому как нравится. Значит, все это, в принципе, по большому счету завязано, держится. И здесь я просто прикрутил столбы большими шурупами к стене, к фасаду. И все. Здесь завязал тоже к столбу к крайнему. Эти два столба, они вообще... По большому счету могли быть и в воздухе висеть на верхней перекладине они бы сами по себе держались просто ну что зафиксировал зафиксировал все никакой несущей нагрузки здесь нет и сверху вообще ничего не опирается на эту часть по крайней мере опираются стропила и тут снеговая нагрузка есть здесь вообще никакой нагрузки нет это только декоративная значит что касаемо обрешеточки скажем так то здесь вот как раз-таки есть отличие здесь у нас одна обрешеточка в качестве обрешетки скошенный брусочек да, который вы видите сейчас на своих экранах и есть простой простой квадратный брусок в чем отличие я вот тоже не знал такой маленькой детали да и нюанса до того момента пока не собрал то есть первую собирал эту все мне понравилось Решил так, что так как у меня здесь дорога и машины ездят, шум, от которых вы наверняка слышите, можно сделать отвлечение, что как раз-таки, когда мы приобретали дом, здесь было ряд яблонь здесь, ряд яблонь там, там дубы наши стоят и были кусты заросшие, то есть, в принципе, дороги было не видно и не слышно. Но пришли новые хозяева, конечно же, ну, мы... Яблони все ряды я эти выпилил, приехала служба с города, взяли, выпилили все кусты вдоль дороги. Вот теперь это все увеличилось в разы. Поэтому у меня теперь борьба с шумом тоже происходит. Но это ладно, бог бы с ним. С этим будем решать попозже. Что касаемо наших решеточек. С этой стороны я хотел сделать решеточку чуть поменьше, чем с этой стороны. Потому что туда у меня идет просто гольф-поле, мой участок, и за ним березы и гольф-поле. Там очень красиво, кстати, деревья посажены, деревья взрослые и красиво там. А здесь дорога, да, и чтобы получить приватность некую, э, все-таки решили сделать чуть-чуть поуже. Э, о чем, в принципе, можно сказать, что пожалели. Потому что жена замучилась красить, потом э, прикручивал я все некрашенные, вот эти бруски, эти были загрунтованы. Эти были вообще чистые. То есть прикрутил, а она красила по месту. Оставил здесь зазор сантиметр, там, с, там полтора, по-моему, оставлял сантиметра зазор. Но в чем хочу заострить ваше внимание? Это то, что прямой брусок, оказалось, он дает хуже видимость вам. То есть если я подхожу, скажем... Для вас я поворачиваюсь спиной, да, но я смотрю через решетку. У меня здесь обзор значительно-значительно лучше. Это только вот я в сравнении понял. Если же я смотрю сюда, то по сути, если сделать одинаковую щель сантиметр и сантиметр, то там я буду плохо видеть в ту сторону. Оттуда будет одинаковый эффект? Что отсюда, что отсюда, если одинаковый зазор сделать? То вот как раз таки, если вы смотрите наружу, для вас будет разный совершенный эффект. Почему? Потому что здесь идет скошено вниз. Это хорошо, во-первых, для того, чтобы вода стекала, да, или снег, или что-то. Это очень удобно и хорошо. Второй момент, это видимость. То есть вы будете лучше видеть за то, что вы подходите, как в больницу смотрите, да. У вас угол зрения больше, вы видите больше. Оттуда эффект вас видят одинаково абсолютно но вот этот срез на бруске я вам рекомендую делайте не пожалеете лучше потратить на это время но получите более приятный эффект о котором вот я нигде не слышал нигде не видел никто о нем не говорит я получил вот эту разницу в сравнении поэтому можете пользоваться моими знаниями а на этом я считаю что я рассказал по большому счету все что хотел рассказать пишите комментарии оценивайте видео а на этом все, всем пока, до новых встреч.